Набор для путешествий – это идеальный способ попробовать все наши средства, которые подходят для любого типа кожи. Гель очищающий – мягкое средство для умывания, которое имеет нейтральный pH, не содержит агрессивных павов и подходит для любого типа кожи. Гель интенсив регенерация восстанавливает защитный барьер кожи и ускоряет заживление. Сыворотка 3D увлажнения содержит три вида гиалуроновой кислоты, хорошо увлажняет кожу и препятствуют потере влаги. Крем мультипротектор SPF 50 Plus Oil Free защитит кожу от агрессивного воздействия солнца. Он не содержит масел и подходит для любого типа кожи. Способ применения – очистить кожу при помощи геля очищающего, хорошо смыть водой, если есть возможность, протереть кожу тоником, далее нанести сыворотку 3D увлажнение на все лицо, за полчаса до выхода на улицу нанести Крем мультипротектор 50+ oil free. Вечером очистите кожу при помощи геля очищающего. Если есть возможность, воспользуйтесь тоником. Нанесите на все лицо, шею и декольте гель интенсив регенерация или можно также воспользоваться снова сывороткой 3D увлажнения. Гель интенсив регенерация можно также использовать на местах ожогов и повреждений.